Еще на ИСПА я задался вопросом, что такое эта категория ТР, что такое team rideing, вообще к чему это, это низкий кроссы, ни что, что это вообще. И вот момент истины настал. Здравствуйте, сегодня на повестке дня новая лыжа от Atomic, категория ТР, team riding. По факту, по факту номинально, номинально это где-то лыжа такого бывшего XT экстратур не короткий не длинный то есть не гигант не быстрый не славу не техничный, как бы серединка такая и для тех кто хочет как бы уже и может но еще ну славу не готов вот. по факту катания, прокатившись я понял что такое тр вот я понял что такое тим райдинг вообще реально значит сначала как лыжа ехала потом подведу итоги значит ехала лыжа так значит носок пытаемся войти в мороз носка Имеем следующую картину. Сразу, как только прикружаем носок, в тушу ноги прилетают все кочки, вообще все, все, что можно, все в твоих ногах. Все, при этом лыжа не особо хочет цепляться а, вообще за склон и, и, потому, и уходить в какую-то дугу, потому что очень-очень-очень дубовый носок, и он вообще никак не хочет з -з -з начинать загибать лыжу вообще, то есть прогиба лыжи не начинается. Даже если очень сильно как бы прогибаться, ну как бы получается с трудом вот если только очень перейти на морду то схватывается дуга но дальше начинается другая проблема мы смещаемся в центр и дуга теряется абсолютно потому что середина с носком, она никак не согласуется, ни по вырезу, ни по жесткости, вообще все. Потеряли дугу, дуга уехала, мы уехали отдельно, в ноги продолжаем получать, потому что с дуги слетели, в боковую проскальню, в боковую проскаль, лыжи ничего не амортизирует. Вообще все просто убивает нам ноги напрочь, вообще все, наглухо. Мы получили по ногам, и довольные, такие счастливые, едем дальше с убитыми ногами. Значит, работает лыжа только в задней стойке, вот на задниках. То есть мы задираем носы, они перестают... Собирать по склону все неровности, которые прилетают на ноги При этом задник он нормальный, вот он дубовый вообще бебец И он идет врезанную дугу 15 метрами Только, под плюс-минус, нифига При этом нифига он не то, что сосрывается, Нет, он не срывается Но меньше из него не выжить Да, меньше из него не выжить А больше он не уходит Он по ней, как по рейсам идет, вот эти смотри, там, метров 15, да? И вот тут я понимаю, что такое тимрайдинг Я понял, конечно, что такое тимрайдинг Потому что, смотрите, лыжа по катанию склонно к инструкторскому э, повороту, который вот через задницу, да, то есть в заднюю стойку и вот ангуляция внутрь поворот. И вот если мы катаемся Тима, когда пять инструкторов, или сколько-то, их там несколько, да, должны проехать какой-то одинаковым катанием, да, вот синхронно, то вот эта лыжа как раз вот для них, то есть лыжа для инструкторского катания, лыжа с одним, вот, реальным, одним ритмом катания вообще. То есть вот таким вот фигней вот этой вот страдальческой, мученической, да, на них заниматься будет очень хорошо, ровно эффективно, да, потому что вариабельная лыжа она позволит там, ну, она даст сразу какой-то разбой, то есть один по пошире, другой поуже, там скорость, а тут вот все вот вот вообще, то есть лыжа, она добавит синхронности э, командных выступлений, инструкторских процентов вообще разногласий не будет никаких, ну, в общем, да, и все будет четко. программа будет выполнена на 5. А, с точки зрения просто любительского катания, лыжа абсолютно неинтересна, она не комфортная, она не маневренная, она никакая вообще, она не скоростная и ничего не нет. Она не лояльна к управлению, она не лояльна к ногам, она не позволит кататься долго. Вот, но у нее нет никакого интересного режима, ни быстрого, ни медленного, и вообще она, ну полностью нет, нее очень как бы дискомфортная. При этом, по катанию лыж очень напомнила мне лыжу G7, мне такое ощущение, что это вообще одинаковая какая-то история, вот вообще. Вот, ну хотя в принципе мне лично не интересно ни то ни другое. Я как бы очень рад, что я их откатал, и больше мне, я надеюсь, с ними встречаться не придется. Да? Рекомендовать я их никому не хочу, сами катать больше не хочу. Вот, Я пойду за следующими лыжами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Больше катать на нормальных лыжах только. Все, пока.